Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для фестиваля Тайкон. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, зайдите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее побудьте на рекламном сайте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Далее, что нам нужно? Если у вас нет никакого чита... Переходим во вкладку Exploits. И скачиваем предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Star без ключа, Splash с ключом. Сегодня ролики будут показывать Star. А, значит возвращаемся обратно. А, в поиске пишем фестиваль тайкон Нажимаем поиск. А, получается есть уже на сайте 15 скриптов. Для этого Тайкона. Значит, сегодня в ролике буду показывать четвертый по счету. Где 5 скачиваний. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее мы его с вами копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Также сегодня буду показывать этот скрипт. На фейковом аккаунте, потому что на своем основном я уже проверил, это все работает. А, так что смысла мне нету показывать на основном аккаунте, потому что я второй раз получить не смогу то, что мне далось. А, значит, в настройках ставим DLL от Krnl, потому что с VRDS сейчас какие-то проблемы. Я не знаю, что у них там за проблемы, что там случилось, но почему-то последнее время очень сильные неполадки у них случаются. Так что используем CRNL. Напомню то, что CRNL с ключом. То есть, нажимаем кнопочку Inject. Как видите, появляется окошко. Ключ я уже получал. Значит, у вас откроется это окошко. Там будет ссылка. Вы эту ссылку копируете. Вставляете в поисковую строку браузера. Далее проходите капчу. Потом вас перекидывает на сайт. Вы ждете там 15 секунд. Опять вставляете эту ссылку, проходите капчу, ждете 15 секунд. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто, нажимаете кнопочку «Enter» и у вас получается заинчектиться. А далее вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку «Excute». Так, подождите, пока не нажимаем. А давайте я вам покажу то, что у меня предметы не получены, как видите. И также монет у меня 1300 всего лишь. Теперь нажимаем и смотрим, что происходит. А, значит, мне дались деньги. Также у меня пошла автопрокачка всего тайкана, как видите. И дались предметы. Только почему-то первый предмет не дался, очень странно. Но по идее должны были все даться. Но почему-то не все предметы дались, очень странно. Но, как видите... Тайкон автоматически весь за меня прокачался. А, в принципе, я думаю, это довольно полезный скрипт. Только вот я не понимаю, почему первый предмет не дался. А вот все. Как видите, все далось. Отлично. Просто нужно было заново в эту гуишку зайти и посмотреть ее. Все. Все четко. А единственное, что не дался вот этот а, грант, приз. А, также скрипт на этот грант. У меня есть на сайте Вы, в принципе, этот скрипт тоже можете использовать И вы получите этот а, гран-приз а, Дальше, что вам нужно делать В принципе, можете выходить с этого режима Потому что вы предметы уже получили себе на персонажа а Также Тайкон автоматически прокачался День, как видите, у меня еще даже остались Потому что тут больше делать нечего, в принципе Единственное, а, можно у вот этого дансера поиграть с ним, там нужно кликать, и в принципе больше тут нечего делать, потому что прокачивать больше здесь вам ничего не нужно, за вас так уже все прокачали и открыли. Ну, вот такой на сегодня скрипт получился, кому понравился он, можете поставить лайк, подписаться на канал, также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него как всегда будет в описании. А на этом все, всем удачи и пока.